Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ксения Шаврова, я из компании «Актив». И сегодня у нас в гостях Сергей Агафин из компании «КриптоПро». Всем добрый день. Сегодня, Сергей, у нас с вами такая задача рассказать все о квалифицированной подписи с технологиями «КриптоПро» и «РУТОКЕН». Давайте постараемся это сделать. Без проблем. А, давайте для начала два организационных момента. Запись вебинара будет выложена на наших каналах компании «Актив» и компании «КриптоПро». Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. И если в ходе вебинара у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в специальной вкладке. В конце вебинара мы на них ответим. Давайте начнем. Для начала нужно определиться, какие вообще ключи могут храниться на токене. Глобально ключи можно разделить на две категории, это программные и аппаратные. Программные ключи э, генерируются с помощью ГОСТ-криптопровайдера, и в таком формате токен выступает в качестве защищенного хранилища, защищенного под бинкодом хранилища для ключей и сертификатов, и для работы подойдет любой RUT токен который совместим с КриптоПро э, скзи э, И э, при работе э, через КриптоПро цсп э, во время работы с электронной подписью закрытый ключ ненадолго извлекается в оперативную память компьютера. Именно поэтому такие ключи называются извлекаемыми. Есть вторая группа, они называются обратные ключи. Такие ключи генерируются с помощью внутреннего криптоядра э, внутри микроконтроллера RUTOKEN, поэтому такие э, ключи могут быть сгенерированы только с помощью специальной модели RUTOKEN, которая содержит криптоядро. Во время работы с такими ключами закрытый ключ никогда не покидает память токена. И... Соответственно, никогда его невозможно скопировать. Поэтому такие ключи называются неизвлекаемыми. Есть такой канал, телеграм-канал называется, он «Развитие ЭДО B2B». И там было такое интересное сравнение, которое мне очень запомнилось, что извлекаемые ключи – это как будто, когда вам нужно поставить на документ подпись, вам нужно под документ подложить специальную подложку как специальная бумага. И когда вы ставите подпись на документ, сначала чернила попадают на эту бумагу и только потом проявляются на документе. А неизвлекаемые ключи ⁇ это когда такая специальная ручка, в которой чернила никогда не покидают память, никогда не покидают стержня этой ручки. Неважно, какие аналогии мы будем использовать для понятий, да, вот этих вот. Главное нам разобраться, что такое извлекаемые, что такое неизвлекаемые ключи. Теперь посмотрим на какие виды делятся извлекаемые ключи. Извлекаемые ключи могут быть экспортируемые и неэкспортируемые. Данный флаг устанавливается программным криптопровайдером во время его генерации или копирования. Соответственно, если установлен флаг ну, возможность экспорта есть, то данный контейнер можно скопировать, как склонировать овечку Долли. А если установлен флаг «Неэкспортируемый контейнер», то копирование такого контейнера запрещено. Если вы хотите получить извлекаемый ключ в удостоверяющем центре ФНС, то вы можете получить только неэкспортируемый контейнер, потому что по регламенту удостоверяющего центра ФНС для повышения безопасности такие ключи нельзя скопировать. Дальше посмотрим, на какие виды делятся неизвлекаемые ключи. Неизвлекаемые ключи могут быть формата PCS11 или формата FKN. PCS11 генерируется с помощью аппаратных возможностей устройства RUTOKEN, тех моделей, которые являются самостоятельным из КЗИ. Формат FKN, он генерируется и с возможностью аппаратных возможностей устройства RUTOKEN, и с использованием CryptoPro CSP. Помимо того, что это также неизвлекаемые ключи, канал обмена между криптопровайдером и токеном шифруется по протоколу SysPake. Теперь я хотела бы передать слово Сергею. Расскажите, пожалуйста, нам про CryptoPro CSP и режимы работы. Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители вебинара. Я постараюсь объяснить, как мы со своей стороны, с точки зрения продуктов компании CryptoPro, работаем с различными устройствами компании Актив, с линейкой Rootoken, и как мы пытаемся смотреть на них как на носители, на которых можно хранить извлекаемые, неизвлекаемые ключи. Но ну, у нас чуть-чуть другая терминология иногда встречается, поэтому мы постараемся провести некоторое отображение нашей терминологии на то, что только что рассказала Ксения. Значит, все наша, э, весь, наш основной продукт CryptoPro CSP, прошел довольно длительную историю эволюционную. И можно выделить некоторое количество базовых семейств с точки зрения работы с ключевыми носителями. Первым это, я бы хотел рассказать о наших классических провайдерах, которые начали свое развитие еще с версии 2.0, но наиболее жизнеспособные в скажем так, историческую эпоху — это CSP от версии 3.6 до версии 4.0. Актуальным представителем этого семейства является криптопровайдер э, CryptoPro CSP 4.0 R4. Он до сих пор э, актуальный, его можно скачать, на него до сих пор действует сертификат регулятора, еще продолжительное время будет действовать. Он, э, все провайдеры этого семейства и 4.0 R4 умеют работать только с носителями, с извлекаемыми ключами. Мы подобные носители называем пассивными. Э, на в данном слайде приведена простенькая схемка, как э, провайдер работает с пассивными носителями, то есть э, рабочая станция, на которой установлено приложение CryptoPro CSP, э, подключается к смарт-карте или токену, передает туда пароль, пин-код, э, э, считывает с этой смарт-карты э, при успешной проверке пина э, ключевой контейнер выполняет криптографические операции и, соответственно, забывает этот контейнер у себя. Наиболее явными представителями данного семейства токенов в линейке RUTOKEN это RUTOKEN S, RUTOKEN Lite, и поскольку данный криптопровайдер не поддерживал работу с неизвлекаемыми ключами, то RUTOKEN CP2.0 и RUTOKEN CP1.0, соответственно, мы использовали только в таком пассивном режиме. То есть фактически они функционально не отличались ни от RUTOKEN LITE, ни от RUTOKEN S. Параллельно с, Rootoke... с CryptoPro CSP4.0 развивались продукты, которые имели название CryptoPro RUTOKEN CSP. Последняя версия была CSP RUTOKEN CSP3.9. Это был более продвинутый криптопровайдер, который умел работать с специальным ключевым носителем, который имел название CryptoPro.Rotoken, который уже поддерживал так называемую технологию FKN. Здесь была некоторая архитектурная особенность. На самом токене хранилась половинка ключа подписи, вторая половинка выводилась путем длительного и довольно криптографически стойкого протокола, который назывался CryptoPro.EKE. И в целом это был достаточно безопасный, хороший, вменяемый способ работы с закрытыми ключами. К сожалению данная схема не прижилась работы. и соответственно последним представителем этого семейства был рууттоking csp 39 на который сертификат истек в 2018 году. Сейчас, чуть-чуть забегая вперед, данные токены все еще можно использовать, но в пассивном режиме. То есть, например, если вы в актуальной версии CSP, если у вас остались подобные носители CryptoPro токен, вы можете их подключить к актуальным версиям CSP и хранить на них пассивные ключи. Есть, все. все работает в этом смысле, как, например, с ROTOKEN Lite. Помимо перечисленных двух видов носителей, пассивных и fkn с протоколом CryptoPro e Существует еще два, скажем так, вида функциональных ключевых носителей FKN. Первый — это простой, без сложных протоколов и аутентификации, FKN без защиты канала. То есть для пользователя это выглядит следующим образом. С его рабочей станции, на которой установлен криптопровайдер, в смарт-карту передается не только, как в случае пассивных носителей PIN, но и сам документ на подпись. То есть это может быть либо документ в некоторых случаях, либо хэш от документа, который непосредственно участвует в формировании электронной подписи. Токен или смарт-карта проверяет пин-код. Если все хорошо, то выполняет подпись на борту своем ничего из ключевой информации не передавая в криптопровайдер, и возвращает уже сформированную последовательность подписи которую затем программное средство -п, может обернуть в специальный формат, сделать присоединенный-соединенный, неважно, и далее вернуть уже пользователю как результат операции. Помимо подобного простого подхода, мы работали над развитием протокол ЕКЕ, который бы позволил обеспечить защиту канала, то есть, чтобы ни пин-коды не передавались в открытом виде и не было возможности навязать э, хэш, э, между, э, встроившись в канал между рабочей станцией и смарт карты э, Результатом данной работы стал протокол SysPake, э, базовая схема которого представлена на данном слайде. Он кажется сложным, тут много непонятных математических символов, э, но, тем не менее, с точки зрения производительности его реализации достаточно быстрая, и практика показывает, что в целом не особо внешний наблюдатель может заметить, используется защита канала усиленная или нет. Собственно, результатом нашей работы как по Сиспейку, так и по встраиванию работы с простыми носителями без защиты канала, в FKN без защиты канала, мы их еще называем активными токенами, стал провайдер CryptoPro sp 5.0 первой версии. Он до сих пор актуален, на него до сих пор действует сертификат регулятора. Он стал первым в нашей линейке, так сказать, гибридных провайдеров, то есть он, как и классические провайдеры 3.6-4.0, умеет работать с пассивными носителями. Но помимо этого он поддержал работу и с активными носителями, и он поддержал работу с FKN-ами с Сиспейком CISPAKE был также стандартизи э, стандартизирован, и э, вот, на слайде приведено формальное наименование рекомендаций по стандартизации комитета ТК-26, который утвержден, так что это э, полноценный описанный протокол. Собственно... Какие носители поддерживаются в CSP5.0? Здесь уже, конечно, линейка чуть-чуть пошире, чем в предыдущих. То есть, как я уже ранее говорил, во-первых, появилась поддержка работы в пассивном режиме с CryptoPro ROTOKEN. Остались все те же старые носители, которых поддержка была. Плюс компания Актив, сотрудничестве с нами, разработал носитель ROTOKEN CP203000, который был первым, у которого появилась поддержка протокола CSPX, соответственно, он стал первым ФКНом с защиты канала по протоколу SISPAK. Плюс мы научились на уровне очень низком без дополнительных библиотек работать с рутокином CPE2.0 как с устройством, которое использует неизвлекаемую криптографию, те неизвлекаемые ключи аппаратную криптографию. Но также мы полностью сохранили все возможности для как создания, так и открытия ключей, которые были в CSP 4.0. В частности, вот этот ROTOKEN CP 2.0 можно использовать как пассивный носитель, то есть можно при создании выбрать, хотите ли вы, чтобы он работал в режиме обратной совместимости с 4.0, либо как FKM без защиты канала. Здесь отмечу, что иногда возникают вопросы у наших пользователей. Вот, а мы считаем, что FKN это более безопасно, зачем вообще эти пассивные, давайте запретим. Но, тем не менее, нужно всегда учитывать, что токен это вещь мобильная. То есть вы, когда генерируете на нем ключ, вероятность того, что вы всю жизнь будете использовать его только в одной машине, крайне мала. Соответственно, нужно всегда держать в, в, в уме, что... Некоторое количество пользователей, ну, довольно существенное, честно говоря, периодически используют ключ в различных рабочих станциях, на части из которых может быть сертифицированный CryptoPro CSP 4.0, на части сертифицированный CryptoPro CSP 5.0. Соответственно, если вы считаете, что это ваш случай и для вас это важно, то, конечно, вам нужен пассивный ключ, если извлекаемый ключ, потому что только он будет работать в CSP 4.0. Если вы считаете, что для вас это не важно и любые использования э, вашего токена будут только на машинах, где установлен CryptoPro не, младше, э, не старше, чем CSP5.0, то тогда вы можете выбирать, что вам кажется более существенным. Развитием CryptoPro CSP5.0 стал э, ныне актуальный последний из наших сертифицированных версий провайдера CryptoPro CSP5.0 R2. Здесь мы начали использовать технологию КЦС-11, о которой Ксения ранее упоминала. То есть мы уже не на низком уровне взаимодействуем с токенами, а подключаем к CryptoPro CSP специальную библиотеку, которую разрабатывает компания Active. То есть Всю работу с рутокенами на, на себя берут разработчики Актива. Нам дают просто некоторый программный интерфейс, который мы встраиваем в наш программный криптопровайдер. Соответственно, можно сказать, что при обновлении вот этой библиотеки, которая периодически происходит э, уже в рамках рабочих процессов компании «Актив», Uh, в CryptoPro CSP50R2 появляются автоматически все новые носители, все новые функциональности и так далее. То есть мы, по сути, вот этот интерфейс PCS11, его использование у себя реализовали. И далее уже просто полагаемся на всю функциональность, которая есть в библиотеке rt с 11 Она входит в состав драйверов Rootoken, которые являются, я так понимаю, базовым и самым простым способом ее получить с сайта ру Также мы на сайте CryptoPro выкладываем не просто сборку CSP50R2, но есть еще, если вы на странице загрузки посмотрите, наших продуктов, специальная сборка, которая включает в себя c1 11 библиотеку данную соответственно вам не нужно ничего дополнительного в этом случае будет ставить вы просто качаете устанавливаете все разворачивается автоматически и работает а, как я говорил автомати это, автоматически путем подключения этой библиотеки мы поддерживаем ну, все новые токены которые есть соответственно когда мы перешли на использование интерфейс pkcs 11 у нас сразу появилась поддержка нового токена, поддержки которого никогда не было, в частности, RUTOKEN TLS. Также дополнительно в CSP-50R2 появилась поддержка смарткарт RUTOKEN ECP-3.0, которые работают по NFC. И вы можете с данным криптопровайдером использовать данные продукты. Единственное, на чем хотелось бы здесь с точки зрения такой технической остановиться, это как отличается работа через PCS11 библиотеку от работы в режимах FKN и защиты канала по c и в пассивном режиме. В частности, когда вы создаете ключевой контейнер или выпускаете сертификаты, и неявно происходит формирование ключевого контейнера средствами CryptoPro, Провайдер э, в большинстве случаев, если явно прикладной софт, который вызывает провайдер для генерации, не запретил пока косокам, показывает окошко выбора ключевого носителя, в котором вы можете принять решение, э, в каком режиме и э, как вы хотите создать ключевой контейнер. Соответственно, когда мы говорим о таких классических нативных способах работы не через PCS11, то вы увидите вот на данном э, скриншоте, э, как пример, приведено устройство, которое можно выбрать и в выпадающем меню э, решить, в каком режиме создать ключ. Здесь, если вы выберете FKN защиты канала, это будет э, FKN с соответственно, он будет работать только с продуктами CryptoPro CSP, не старше э, версии 5.0, где только появилась поддержка C-спейка. С другими продуктами совместимость мне, честно говоря, данных ключей неизвестна, потому что там и форматы наши, и в целом э, о какой-то другой ответной части сиспейковской лично мне неизвестно. Э, если вы в данном выпадающем меню выберете CSP, это значит режим обратной совместимости, программный ключ, извлекаемый, пассивный, тут, что, что называть, э, как хотите, можете называть. Он будет работать во всех продуктах компании, Crypto, компании CryptoPro, во всех провайдерах, как в старых, 4.0, 3.6, R4, скорее всего, потому что эти все носители, они по линейке Rootoken и ЦП достаточно совместимы друг с другом, поэтому самые новые, это вплоть от Rootoken и ЦП 3.0, если я не ошибаюсь, могут быть полностью поддержаны техническим образом и в предыдущих провайдерах, потому что у них довольно высокий уровень обратной совместимости. Тем не менее, к сожалению, вот в эту выпадающую менюшку мы на этапе разработки CSP-50R2 не смогли включить режим PCS-11, поскольку он был архитектурно абсолютно другим и никак не связан с работой вот, защиты канала и пассивными. Поэтому, если вы хотите сгенерировать ключевой контейнер, в CSP 50r2 через PCS-11 библиотеку компании Active вам нужно в этом окошечке выбрать не в выпадающем меню, а отдельный считыватель, как показано на левой части данного слайда. Здесь, вот вы можете по уникальному номеру, который в скобочках после слов активный токен, увидеть, что это чер... речь о работе через PCS-11. Uh, наверное, одним из важнейших преимуществ работы через PCS11 является то, что данный формат является uh, открытым, совместимым по всем uh, стандартам, соответственно, uh, любой софт, который будет напрямую встраивать библиотеку PCS11, сможет перечислить эти ключи и там, получить какую-то информацию о них, например, запросить сертификат. А, ну и последним, наиболее актуальным на данный момент э, нашим решением является CryptoPro p 50 R3. Э, на данный момент сертифицированной версии этого провайдера пока нет. Мы сертификацию ожидаем в э, первой половине следующего года. Э, сейчас выложены промежуточные сборки. Э, Последняя выложенная на наш сайт это 12500. Э, в ближайшее время появится 12600 версия, чуть более улучшенная, но как всегда доработанная. Ее ключевыми особенностями является, во-первых, то, что появилась дополнительная поддержка новых, формальная поддержка новых ключевых носителей компании Актив, это ROTOKEN, ЭЦП 3.0, уже в фармфакторе токенов модификации 3100 и 3220. Можно сказать, что эта сборка поддерживает вообще все ROTOKEN, формально поддерживает их, можно использовать не только на техническом, но и на формально-юридическом уровне линейки ROTOKEN. Ну, скажем так, мне неизвестные ROTOKENы, которые бы не работали с данной сборкой. Если у вас какие-то проблемы, обращайтесь, мы их оперативно починим, пока не проведена сертификация. Но наиболее важным свойством и отличием данной сборки от R2 является то, что мы доработали интеграцию режима к CS11. Он стал точно таким же неотличимым для прикладного пользователя от остальных режимов. Соответственно, если вы хотите создать в режиме PCS 11, то вы можете, вы не должны искать какой-то новый считыватель вот в этом окошечке. Вы можете в выпадающем списке выбрать, вот, например, для Rtoken CP 3.0 данный скриншот сделан. Либо вы хотите повышенный уровень безопасности и защиту от любого нарушителя в канале, то тогда выбирайте FKN с Либо вы хотите совместимость с старыми версиями CSP или повышенную производительность, тогда вам нужно выбрать CSP, э, либо вы хотите полную совместимость с различным другим софтом, э, использующим cs 11 тогда вы можете выбрать э, PCS-11 режим. Э, замечу, что из-за некоторых архитектурных сложностей в R2 были проблемы с использованием КПКС-11 ключей в таких системах Microsoft, как WinLogon или RDP. В R3 это было исправлено путем интеграции этого всего в одну, ну, можно сказать, считыватель, в один объект считывателя. И теперь все должно работать из коробки без каких-либо проблем. На этом мой рассказ о возможностях работы CSP э, с устройством линейки руток на режимах работы окончен возвращаю слово ксении спасибо большое сергей очень интересный рассказ я уже подстроилась и теперь я могу рассказать в вашей терминологии про устройство rutoken давайте посмотрим про актуальные носители и функциональные возможности rutoken Лайт – это пассивный токен он может работать только с программным криптопровайдером э, и выступать в роли защищенного э, хранилища для ключей и сертификатов и сгенерировать формат PCS11 и но он не может, потому что внутри нет криптоядра. Устройство RUTOKEN CP3.0 является активным токеном, полноценным Скзи и генерирует неизвлекаемые ключи внутри, никогда не отдавая наружу эти закрытые ключи. Можно сказать, что закрытые ключи рождаются, живут и умирают внутри токена после форматирования. Также это устройство может являться пассивным токеном, если в CryptoPro SP выбрать соответствующий режим. Очень важное и популярное заблуждение – встроенная криптография на токене – это неравно встроенный программный продукт CryptoPro CSP. Если вам необходимо для какой-то информационной системы использовать CryptoPro CSP, нужно обязательно установить его на компьютер и ввести лицензию. В рамках пилотного проекта удостоверяющего центра ФНС России лицензия на CryptoPro CSP вшивается внутрь сертификата и по сроку действия равна сроку действия сертификата электронной подписи. По поводу ключей ПКС-11, их нам обязательно нужно использовать, если вы являетесь участниками алкогольного рынка, являетесь производителями или поставщиками алкоголя и отчитываетесь через IGAX алкоголь регулирования. Только этот формат подойдет для работы. И если необходимо использовать настольные или мобильные компоненты из SDK, то тоже выбираем формат ПКС-11. Теперь еще раз э, такой краткий слайд, то, что говорил Сергей, подвожу итоги. Если нам нужно сгенерировать извлекаемые ключи, мы берем э, RUTOKEN Lite или RUTOKEN ACP 3.0 и в принципе любую э, модель RUTOKEN из предыдущих линеек, берем CryptoPro CSP версии 4.0 и выше и генерируем извлекаемые ключи. Если нам нужны неизвлекаемые форматы PCS11, мы берем либо генератор запросов из состава драйверов RUTOKEN, либо CryptoPro CSP версии 5.0, R2 и выше. И любую модель из линейки RUTOKEN CP3.0. Также, если нам нужен FKN, мы берем также CryptoPro CSP версии 5.0, R2 и выше и актуальную модель из линейки RUTOKEN CP3.0. Теперь определимся, какая сертификация нужна устройству RUTOKEN. Очень просто запомнить, если мы используем извлекаемые ключи и RUTOKEN выступает в качестве защищенного пин-кодом хранилища и не использует внутреннее криптоядро, то достаточно сертификации в стек. Если Рутокен выступает в роли самостоятельного СКЗИ и генерирует ключи ПКСС-11 или ФКН, то обязательно должна быть сертификация ФСБ. Это для того, чтобы подпись считалась квалифицированной. Теперь краткие итоги. Само... Самым универсальным и безопасным решением, то есть самыми универсальными и безопасными ключами, будет являться формат ФКН, потому что он, помимо того, что это неизвлекаемые и самые защищенные ключи, еще и канал передачи между криптопровайдером и токеном шифруется по протоколу SysPake. Однако, если все-таки нужно использовать ЕГАИС, алкоголь регулирования, и отчитываться поставщикам или производителям, то только такой формат подойдет для работы. Берем актуальную версию CryptoPro 50 r 5.0.2 и выше и любую модель из линейки RUTOKEN CP3.0. И используем самые безопасные ключи. Теперь немного про мобильную электронную подпись. Если у вас или ваших заказчиков нет готового мобильного приложения или нет возможности разрабатывать его самостоятельно, есть совместное решение, система электронной подписи CryptoPro DSS, мобильное приложение MyDSS 2.0 и устройство RuToken ECP 3.0 NFC. Буквально за несколько дней вы можете подключить свою бизнес-систему к системе электронной подписи и использовать электронную подпись на мобильных устройствах или даже внутри мобильных браузеров. Давайте посмотрим, как это работает. Пользователь выбирает документ для подписи на своем компьютере или в мобильном приложении. Мобильное приложение направляет его в CryptoPro DSS. Там подготавливается этот документ и краткая выжимка. И направляется по пользователю для ознакомления и подтверждения. Пользователь подтверждает, подписывает и направляет обратно в КриптоПро DSS где подготавливается подпись, после чего она направляется в вашу бизнес-систему. С таким решением вам не нужно беспокоиться об отправке и приеме пуш-уведомлений, про отправку документов пользователю в мобильное приложение или обратно подписанных документов в ДСС, и об управлении ключами и сертификатами. Это решение сделает все за вас, поэтому если вас заинтересовало данное решение или у вас есть вопросы по данному решению, в конце будут мои контакты, напишите мне, пожалуйста, на почту, и я обязательно расскажу подробнее про это решение. Последний слайд на сегодня, последний по очередности, но не по важности. Компания «Актив» полностью перешла на производство устройств из линейки RUTOKEN и CP3.0. Давайте с ними поближе познакомимся. Устройства, сертифицированные в Avstek и в ФСБ, полностью подходят для работы в системе EGAIS алкоголь регулирования, получили больше памяти, 128 килобайт защищенной памяти для хранения ключей и сертификатов, подходят для получения электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС, и у доверенных лиц, в том числе для дистанционного получения электронной подписи. Расширены были политики безопасности э, настройки пин-кодов. Раньше, во-первых, они зашивались внутрь э, конкретного рабочего места, теперь они вшиваются внутрь токена, что повышает их безопасность, и э, гораздо более расширены политики использования их. Добавлены новые алгоритмы шифрования Magma и Кузнечик. И буквально несколько дней назад мы подтвердили совместимость с программой CryptoPro CSP версии 5.0.2, о чем у нас есть сертификат совместимости. И самое важное, что устройства из линейки RUTOKEN на CP3.0 имеют в себе модели, которые работают по дуальному интерфейсу. Это... Модели, которые можно подключить как контактным способом и токены, и смарт-карты, то есть по USB или по, с контактным ридером. И также с ними можно работать по каналу NFC, в том числе и с мобильными устройствами. Если вы или ваши заказчики до сих пор используют устройства RUTOKEN CP2.0, или вы хотите приобрести их у наших партнеров, никаких проблем не возникнет, вы можете это сделать, Наша компания продолжает техническую поддержку и сопровождение этих устройств. Спасибо большое за внимание. Теперь слайд с нашими контактами. Запишите, кому нужны наши контакты, и, естественно, в записи они будут. Теперь я предлагаю перейти к блоку вопросов. Первый вопрос. Будет ли разработан аналог панели управления RUTOKEN для Linux? Если да, то когда? А, да, мы уже занимаемся разработкой, и в следующем году будет, будут релизы с наращиванием функциональности. Обязательно следите за нашими обновлениями. Я еще добавлю немножко. Есть некоторое количество возможностей управления токенами, в частности, паролями в уже графической утилите, работающей на Astralinux, инструменты Криптопро, которые доступны с CryptoPro CSP50R2. Второй вопрос. Каким образом при формировании подписи на борту в RUTOKEN CP3020 в нее включается метка доверенного времени? Наверное, да. На борту происходит самое низкоуровневое криптографическое преобразование. Вся работа с форматами подписи, более сложными, с формированием CMS, добавлением меток времени и так далее, это все выполняется программным образом на стороне десктопа. Спасибо. Вопрос три. Почему ФНС не имеет... Ой, извините, почему ФНС не использует РУТОКен Фкц? ФНС использует и может выдавать устройство, если РУТОКен поддерживает эту технологию, это ROOTOKEN ECP203000 и все модели из линейки ROOTOKEN ECP30. Вероятно, нужно попросить инспектора выдать такой ключ. Это возможно. Так, подскажите, есть ли ключи, с которыми будет возможность использовать неизвлекаемые ключи, выданные руководителям на мобильных устройствах? Я тоже не, не понимаю. Если можно поподробнее, или мы тогда попозже ответим. Найдем ваши контакты. Давайте дальше, пока что. А, вопрос. Верно ли, а, только начиная с пятой версии, если запрос на изготовление сертификата создаете сами, а не в ФНС? Mm, тоже, тоже не до Так, хорошо, тогда следующий. Лицензии бессрочные, приобретенные на CryptoPro CSP, 5.0 будут подходить на CryptoPro 5.0, R2 или 2.3 или надо будет покупать новую лицензию? Будет подходить, но важно отметить, что это должна быть именно лицензия на 5.0. В первую сборку 5.0 до R2 подходили лицензии от 4.0. Начиная с R2 нужна лицензия на 5.0. Если у вас лицензия на 5.0, то они будут во все семейство 5.0. R2, R3, если там будет R4, у нас пока... Нет планов по смене данной политики. Uh -huh. Извините мою наивность, а почему нет криптопро для Android? Спасибо. Криптопро для Android есть. И для iOS, и для Авроры, для айкса для Solaris. Как бы, если у вас есть операционная система, для которой нет криптопро, напишите, обязательно доработаю. Есть ли программное обеспечение, которое реализует двухфакторную аутентификацию по сертификату, имеющемуся на RUTOKEN для Windows и Linux? Если у вас есть ключи формата PICCS11 на RUTOKEN, то у нас есть портал разработчика dev.rutoken.ru, и там есть соответствующие инструкции. Если каких-то инструкций не хватает, напишите нам, пожалуйста, мы расскажем, как это сделать. Вопрос. Когда планируются доработки DSS, позволяющие сохранить информацию о сертификате на NFC-токене? Создавать УЗ, видимо, учетную запись DSS с заполненным, заполнением профиля в соответствии с данными сертификата на токене. Второе. Сохранять на сервер информацию о наличии сертификата для учетной записи. Кейс. Пользователь выпустил сертификат на NFC в стороннем удостоверяющем центре и хочет с помощью него подписать документы в приложении на базе SDK и DSS. Я, к сожалению, не прокомментирую. Я думаю, что вам лучше написать в, на портал технической поддержки Криптопро uh -huh. и там специалисты проконсультируют по DSS. Лицензия CryptoPro вшивается при выдаче сертификата, то есть и, соответственно, оплачивается пользователям, А в какой такой схеме использовать такую сущность, как неограниченная по времени лицензия Криптопро? Я правильно понимаю, что для Rootoken 3.0.2.0 есть только вариант оплаты лицензии криптопро на один год. В рамках пилотного проекта УЦФНС лицензия выдается бесплатно. В остальных удостоверяющих центрах, насколько я знаю, в аккредитованных, они действительно оплачиваются и также входят в состав сертификата электронной подписи и действуют столько, сколько сертификат электронной подписи. Ну, соответственно, если вам нужна... Нужен Криптопро CSP для выполнения ну, там, большого спектра задач, если вы будете генерировать запросы на сертификат э, на своем рабочем месте, использовать э, ключи и сертификаты, выпущенные не только теми удостоверяющими центрами, которые включают расширение с лицензией на наш провайдер, то вам нужна полная лицензия. На 128 килобайт сколько цп помещается в зависимости от формата, но ну вот как мы тестировали, если CSP формат, то есть извлекаемые программные ключи, то до 31 контейнера на токене. Ну я еще добавлю, что по нашему опыту, конечно, огромную роль тут играет э э то какой именно, по какому формату был выпущен сертификат удостоверяющим центром, что удостоверяющий центр дописал в качестве расширений, ну, наверное, можно сказать, что оценка сверху для одного контейнера на вот, вот эту всю дополнительную информацию, ну, порядка 12 килобайт. То есть это максимум с того, что я видел и с чем сталкивались пользователи. Ну, соответственно, вот 10 таких огромных контейнеров это, наверное, минимальное количество. Если у вас контейнеры поменьше, если у вас нет дополнительных цепочек установленных, то здесь это не фиксированный размер. Ну, то есть у каждого контейнера не фиксированный размер, а зависит от того, что вы в него устанавливаете. Если вы ничего не устанавливаете, ну там 200 байт, например, может быть. Если вы туда пишете большие сертификаты, ну тогда уже нужно оценивать иначе. Добрый день, уточните, пожалуйста, решение с мобильным приложением сертифицировано регулятором? Я не подскажу, честно говоря. Я с dss мало работаю. Так, давайте тогда тоже, коллеги, в, на портал технической поддержки CryptoPro. А, будет ли в ПО CryptoPro CSP реализована поддержка возможности создания CAP, содержащей метку? доверенного времени да. нет доверенного времени сейчас не реализовано по-моему реализовано да То есть это в... одна из базовых функциональностей, которые нужно пользователю? А, есть ли версия Криптопро под Debian подобное ОС, и Основано на официальном сайте рекомендуют конвертировать установщик с помощью утилиты Alien. Мы действительно долгое время выкладывали дистрибутивы в формате RPM и предлагали устанавливать через Alien, но мне кажется, уже года два мы всегда выкладываем на сайт как сконвертированные готовые Debian-пакеты .deb, так и rpm -ки. соответственно, посмотрите, свежие сборки, уже все это сделано. Есть ли срок действия у лицензии на криптопросе СПИ-4.0? Ну, бывают разные лицензии. Вы можете купить неограниченную лицензию. Лицензия может быть с фиксированным сроком действия. Соответственно, здесь все зависит от того, того что именно вы купили. Добрый день. Можно ли как-то получить сертификаты на использование RUTOKEN 3.0 в учебных целях? Вероятно, вам нужны тестовые сертификаты, ну, ключи электронной подписи. Если правильно вас поняла, то можно использовать портал ra.rutoken.ru. Там можно сгенерировать э, учебные тестовые ключи формата pkcs 11 Для генерации с помощью CryptoPro CSP можно использовать э, тестовый удостоверяющий центр. Ну да. Можно встроенные утилиты, которые позволяют генерировать ключи. В целом для учебных целей, наверное, хватит и реального периода лицензии, если он потребуется, то есть три месяца после установки провайдера им можно полнофункционально пользоваться. Можно ли как-то обменять лицензии CryptoPro версии 4.0 на 5.0? На каких условиях? Обратитесь к нашему коммерческому отделу. Если мне не изменяет память, некоторые процедуры обновля... апгрейда лицензии у нас есть. Скажите, пожалуйста, если мы покупаем АЦП со встроенной лицензией КриптоПро, должны ли мы обязательно устанавливать эту лицензию в КриптоПро, установленную на компьютере соответствующего пользователя, или допускается пользоваться КриптоПро с истекшей лицензией, подхватывая лицензию из сертификата непосредственно при подписании документов? Если у вас в сертификате, который установлен в токен, есть лицензия, то вы можете ключ, которому соответствует данный сертификат, использовать в том числе и на машинах, где истекшая лицензия CryptoPro CSP. То есть вам дополнительно ее ставить не нужно. Если вы хотите использовать другие ключи на данной машине, не тот, для которого сертификат с лицензией, то вам потребуется полная лицензия. А, планируется ли переход на ГОСТ 3, 34 12 2018 От себя скажу, что устройства RUTOGEN-CP30 уже поддерживают данные алгоритмы шифрования. Переход, если имеется в виду вообще в использовании в каких-то информационных системах, пока такого не планируется. Продукты Криптопро, в частности CryptoPro CSP-50R2 имеют полную поддержку данных алгоритмов шифрования, так что техническая возможность есть, вопрос действительно в том, когда это кому-то потребуется с формальной точки зрения. Но использовать и встраивать можно уже сейчас. Рутокены 2.0 продолжат, продолжат работать или всем нужно покупать 3.0? Рутокены CP2.0, все модели этой линейки продолжают работать и полностью поддерживаются во всех информационных системах. И также полностью мы продолжаем техническую поддержку по этим моделям. Не переживайте, все будет работать, как и работало ранее. Также, если вы э, нашли партнера, где продаются такие устройства, а действительно они еще в продаже, и это абсолютно нормально, приобретайте, не переживайте. Никто не требует от вас срочно заменять на новые э, модели CP3.0. помогите с крипт-ССП. Это, видимо, угу. вам <связываем> необходимо сформировать запрос на сертификат ГОСТ по требованиям Минцифры без атрибутов версии ОС, сведения о клиенте, ССП, подача заявок. Видимо, очень... обратитесь в нашу техническую поддержку, <связываем> они на этот вопрос оперативно ответят. Это был последний вопрос. Спасибо большое, что сегодня смотрели наш вебинар. Очень надеемся, что он был полезным для вас. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания.